Друзья, хочу с вами сегодня поделиться моим самым любимым парфюмом. Вообще его совсем недавно полюбила, но хочу сегодня про него вам рассказать. Все вы знаете, что у женщины должен быть парфюмерный гардероб, состоящий из трех парфюмов минимум. И все наши парфюмы мы должны подбирать для определенного момента, как говорится, всему свое время и место. Теперь можно использовать в течение дня несколько ароматов. Раньше мы наносили только один аромат и ходили весь день. Теперь модно несколько ароматов наносить в течение дня. Например, утром, для того, чтобы взбодриться, пойти на работу, наносим один аромат. Второй аромат мы наносим, чтобы достичь каких-то целей на работе. И третий аромат – это вечерний аромат для отдыха. Можно больше, конечно, но в основном три. Это называется ароматерапия. Как правильно подобрать свой гардероб, я расскажу вам в другой раз. Сейчас хочу с вами поделиться тем, что благодаря аромату человек может раскрывать в себе новые возможности. На самом деле в каждом из нас есть все черты характера, но у некоторых есть способности, которые закрыты глубоко-глубоко, и чтобы их оттуда достать, можно воспользоваться как раз таки ароматами, которые помогут раскрыть их. Все вы замечали, что есть такие ароматы, которые вам нравятся и которые не нравятся. Это говорит о том, что у вас стоит блок, если вам какой-то аромат не нравится. Например, вы хотите стать лидером, но пока комплексуете. В этом вам поможет тоже наша парфюмерия селективная, которая отвечает за лидерские качества. Но запах вам не нравится. Что делать? Для этого вам надо наносить эти духи, аромат, насильным. Как это сделать? Наносим аромат, вдыхаем, затем выпиваем стакан воды, ждем 5-10 минут и потом по новой вдыхаем аромат. И так постепенно, пока вы не разблокируете данную клетку, которая отвечает за лидерские качества. Сейчас хочу показать мой личный Аромат, который называется еще ароматом на миллион, номер 9, это аромат для ситуации, когда вам надо произвести впечатление, быть яркой, неординарной или многосторонней личностью, с богатым внутренним миром, открываться всему миру и наслаждаться жизнью. Он включает мозг и ваше сердце. Он относится к селективной линейке ароматов Собириан Wellness, посвященной 25-летию компании. Это цифровая коллекция 1996 года, она яркая и харизматичная всех мировых трендов, созданная парфюмером из Франции «Суазик Бакур». Она создала этот парфюм, который дает почувствовать роскошь, изобилие и расслабленность. Поэтому, если у вас есть какие-либо желания, а вы их до сих пор не можете в себе раскрыть, пишите, помогу подобрать вам нужный аромат для ваших желаний.